Зовут меня Земсков Алексей. Узнал о Добрыне также, наверное, как и все через интернет. Много видео, фото и так далее. Я видел с матчей. Леша Земсков, мы с ним на связи были уже. Целый год, то есть получается, я его планировал в команду летом прошлого года, до коронавируса получается. Мы разговаривали, и тогда он мне сказал, что Стас, я еще как бы надеюсь на профессиональный контракт, что мне обещали, что я поеду с основной командой торпеды на сборы. Вот, и потом у них случился коронавирус. Совсем ну, не чужой для нашей команды человек, потому что, опять же, то есть, его старший брат, обычно, Миша Земсков, наш э, очень хороший друг, когда мы дружили там с Мишей, да, все там, ну и на Леше тоже автомат, ну, автоматом внимания обращали. Мотивация у меня доказать самому себе, что я чего-то стою.